Отличие мира брия, в котором мы сейчас пытаемся, скажем так, находиться, от мира яцира заключается в том, что мир брия работает с переменами, мир яцира статичен сам по себе. Каждый аркан существует как бы сам по себе, несмотря на то, что во всей системе древа, системы, в которой мы сейчас проживаем, в которой сейчас Формируется наша общая человеческая реальность. Существование сознания на любом из каналов мира яцира делает сознание иллюзорно стабильным. Оно не дает ему возможности понять, что процессы идут по параллельным каналам рядом с тобой, в других временных потоках, в других событийных ситуациях. И это состояние для человека оно очень сильно привычно. Оно позволяет Человеческому существу сконцентрироваться лишь на себе самому, позволяет ему не видеть процессы в динамике и тем самым получить некоторое успокоение о том, что все стабильно, все хорошо, ничего не меняется, все отлично. Как люди говорят, отсутствие перемен самая хорошая новость и в своем сознании, и в самой системе Брии, в которой сейчас худо-бедно, но хоть хотя бы фрагментарно присутствует сознание каждого, задается намерение меняться вместе с ним, участвовать в общих процессах формирования перемен. Что такое перемены? Это не значит, что один клоун танцует на сцене, а все остальные сидят в амфитеатре и хлопают там в нужных местах. Все занимаются одним и тем же делом, одним и тем же процессом. Просто идут процессы не на бытовых, не на житейских уровнях, а на информационных. А информационные процессы предполагают постоянную прием передачи, прием передачи информации. И постоянная перестройка, мгновенный пересчет самого себя сообразно получаемой информации. Проблема невозможности увидеть, потому что 15-й аркан очень важен для нас, потому что это зеркало. Зеркало фактически да, распечатанный договор того, что мы будем уметь. У вас в договоре сейчас, на настоящий момент, как бы ничего не прописывается. Там ведут постоянные рочерки, постоянные перемены. Происходит так обычно потому, тогда, когда одной ногой мы пытаемся удержаться за старую реальность, мир и цель. Какие-то куски сознания оставлены там, и они как якоря, как, знаете, точки, рэперные точки сохранения. Да? Что, мол, если все будет плохо, всегда есть возможность вернуться. Знаете, как девушка, которая выходит замуж, на всякий случай говорит, мам, ты мою комнату не занимай, мало ли что. То есть всегда, чтобы было куда вернуться. Ну вот в жизни человеческой это легко, а вот в магии так нельзя. Если вы собрались наверх, да, то свою девичью спальнику надо запирать и делать из нее, не знаю, фотолабораторию. Отдать младшему брату, да, позволить маме сделать там гардеробную. Но это точка невозврата. 17-й аркан был точкой невозврата. И вот пока вы это люди, не поймете, 15-й аркан будет давать вам калейдоскоп. Он не может определить вас, вы не можете определить его. Договора нет. И не будет. Решайтесь. решайтесь. Движение по этому пути, мы говорили об этом с самого начала, я повторила, по-моему, за, за время наших встреч, раз стоп. Что движение вперед-вверх по, по древу Сифирот, ко древу которого мы сейчас живем, это билет в один конец. Сообщила вам, какие точки являются для вас рэперами. Это 17-й и 9-й аркан. Я же не просто так была боль. Да? Есть правила. Система, в которой мы сейчас живем, очень грубая и очень жесткая. Вот эта вот система она совсем не идеальна, но эта система победитель. И в ней есть свои правила. Пока вы не поймете эти правила, Пока вы не научитесь ими управлять и манипулировать, всегда будете торчать в мире Яйцира на самых нижних уровнях. Невозможность вырваться из мира Малькут никогда. Под эгрегорами всю жизнь. Комфортно, хорошо, удобно, сытно. А к воне человеческой можно привыкнуть. Это система, которая... Закладывают в построение реальности свои правила. Если вы хотите изменить реальность, вы должны изучить систему. Изучите ее настолько досконально, чтобы выйти из нее. Потому что управлять можно только тем, чем ты не являешься. Если ты не являешься 22-м арканом, арканом, ты получаешь право им управлять. не являешься 21-м арканом, ты получаешь право им управлять. Не являешься девятнадцатым, получаешь право им управлять. Не являешься всеми тремя, получаешь право управлять всеми тремя с гораздо более высоких позиций. Мир Яцира, в котором мы с вами живем, он нам не лжет, он всегда говорит правду. Лжем мы себе сами, выдавая желаемое за действительность. Пока человек сам обманываться рад, то обмануть его не трудно. Но поднимаясь выше, вы должны видеть, да, то есть сидя на, на арканах подлудного мира, можно их костерить сколько угодно и э, обвинять их во всех смертных грехах и накладывать на них всю ответственность за происходящее тоже можно сколько угодно. Но поднявшись выше, такая позиция она уже будет несколько дилетантской. Да, это, знаете, Хороший анекдот. Вчера ехал из аэропорта с, с таксистом, он мне быстренько рассказал, как надо обустроить Русь. Но на вопрос, чего он этого не сделал, он сказал, что ему сильно некогда, потому что надо таксовать. Вот, рассуждение о мироздании, сидя на подлунных арканах, это вот позиция того самого таксиста. Да, я знаю, чего надо делать, знаю, кто виноват, но решать ничего не буду, потому что сильно занят. Вышли на более верхние планы и эту детскую точку зрения да, надо оставить тем, кто проходит свои уровни становления да, на этих арканах. Надо подниматься выше. Надо уже видеть причину и следствие. А причина в том, что это процесс системный. Если мы видим это, мы получаем возможность этим системным процессом всяким, всякий раз управлять по необходимости. По необходимости личной или по необходимости касты, в зависимости от уровня допуска. Если мы не видим этого процесса, что это процесс системы, мы становимся от него зависимыми. Потому что мы его начинаем рассматривать как следствие, а не как причину. А если мы какое явление этого мира рассматриваем как следствие, мы никогда не дойдем до его причины. Рассмотрите его как причину. И вы станете уже значительно сильнее и умнее, чем были час назад. Но мы поднялись в мир Брие, и первые три нижних аркана 16, 15 и 14 описали нам, что мы сейчас есть для задачи, которые мы будем реализовывать вне зависимости, хотят этого эгрегоры подлунного мира или не хотят. Это то, что нам гарантирует реальность, гарантирует на более высоких уровнях. Она говорит, ну вот пока так. Да? Вот то, чем ты не являешься, вот твоя башня, сам видишь свои изъяны, сам видишь свои скорости, вот со всеми этими присуппозициями пока так, но это гарантированно. Хочешь, пожалуйста, да, в реальном мире, в мире и циры все это проявится в определенных формах, в определенных эгрегориальных сюжетности, в сюжетности, и твоя задача просто это видеть и правильно распоряжаться ситуациями для касты. Но вот тринадцатый аркан это такой рубеж, это такая точка в определенном смысле точка невозврата, которая снимает вот эти вот все ограничения и способна объяснить, почему Каста сказала пока так. Вот Ты начинаешь это уже видеть. Да? Каста тебя определяет в определенную позицию, в какую-то среду, в какую-то касту. В этой касте дает тебе определенную иерархическую зону, да, определенный иерархический уровень. И ты сам о себе мог думать совершенно э, э, иначе, да? вот как сейчас Юлия хорошо нам э, рассказала. Да, я-то думала, что я уго какой воин, а я-то выясняется не Ого, что если мне воином и я на этом настаиваю, то мне всю башню надо рушить, вообще все надо сносить, потому что вся она соткана из иллюзий. Такая фарфоровая башня. И все надо начинать сначала. То есть я либо соглашаюсь на иллюзии, и тогда не перестанет быть иллюзиями, но в другой касте, пожалуйста, все будет очень сильно реально и очень даже симпатично и очень даже результативно, но, пожалуйста, в другой касте. А в этой касте нет. Нет. И если ты говоришь все равно хочу, ну давай. До основания, а затем все дальше по кирпичику. Складываем все по ногу из других кирпичей, не из стеклянных. Не из стеклянных. И вот 13-й орган вот от всего этого освободил, показал тебе, почему Каста тебя определила таким образом. А дальше, если ты все правильно понял, начнется изменение этих процессов, переосознание этих процессов. Каста тебя определила почему, ты увидишь основание так, такой точки зрения, непосредственно самой системы, самой касты. А, потому что еще раз повторю и повторю еще раз, мы говорим сейчас о несовершенной системе, значит ее алгоритмы несовершенны, но они сейчас такие, какие они есть. И пока мы еще живем в, в этой реальности, да, сейчас происходит процесс перепрограммирования, но он происходит пока, извиняюсь в облаке, не в реале, а в реале вам придется жить опираясь на эту систему. Она будет заменена на другую элегантно, незаметно для всех окружающих, но для вас это не должно быть незаметно. Более того, я искренне вам желаю, чтобы вы поучаствовали в процессе перепрограммирования реальности, подмена одного движка на другой. Но для этого вы должны из него выйти, из этого движка. Еще раз повторю, управлять можно только тем, чем ты не являешься. И вот это запомните, это очень важно. Если 13-й аркан... По милосердию своему великому счистился сейчас с вас все, что заставляло вас думать о себе как-то. И поэтому конфликтовать с реальностью, конфликтовать со своей кастой, тратить кучу энергии, доказывая ей, что вы тот-то, а она, даже не тратя энергии, просто отрицала вас в этом качестве, в котором вы настаиваете, результаты реальности сразу вам показывают. Это не успех. Это постоянное тыканье носом в собственные экскременты, как того котенка, которого учат ходить в правильное место. Эгрегоры учат ходить в правильное место, но это не котята. Чтобы эгрегоры перед вашим сознанием поступали в роли тех же самых котят, надо подниматься над ними, это значит, что надо обретать невероятное качество устойчивости. И самое главное из которых отсутствие иллюзии о самом себе. И отсутствие иллюзии о системе, в которой мы живем. Повторяю, третий раз она не идеальна. И вот это осознание, что она не идеальна, вам придется а, пережить на следующих шагах. И а, приложение, безусловно, к самому себе. Не для того, чтобы получить определенный аргумент для самооправдания, а определенный аргумент силы. Если что-то не идеальное, значит, у вас есть возможность сделать ее. Только надо не зависеть. Вот этим и займемся.